Здравствуйте, дорогие партнеры, гости, подписчики моего канала. С вами Ольга Рзуманян. Мы находимся на главной странице нашего фонда World Money. Я сегодня хочу вам показать и рассказать три стратегии развития на нашей основной площадке World Money. Первое, что вам нужно зарегистрироваться. Нажимаете слово регистрация, открываете мою ссылку и вводите свой логин, почту, пароль, подтверждаете, проверяете. Мой логин леди 1 проверить. вот Нажимаете «Я согласен». Перед вами открывается пользовательское соглашение, оферта. Вы читаете его до конца, чтобы не было никаких претензий ни ко мне, ни к админу. И нажимаете кнопочку «Регистрация». Так как я уже зарегистрирована, фонд работает с 7 декабря прошлого года. Я в фонде с самого первого дня. И открывается вам вот такой кабинет. Прошу прощения, зайти нужно на почту и подтвердить регистрацию. Письмо может попасть в спам. Проверяйте раздел «Спам». Как только вы авторизируетесь, первое, что вам нужно прописать свой скайп. Если нет скайпа, прописывайте телеграм или же профиль своей странички. Прописывайте pair обязательно кошелек. Perfect Money здесь мы раньше работали с ним, сейчас не работаем. Прописывайте нули и нажимаете кнопочку сохранить. Следующий этап загрузить фотографию. Выбираете файл со своего компьютера. Как только приходится сюда код от вашей фотографии нажимаете кнопочку загрузить сайт перегружается и ваш аватар устанавливается в этом разделе вы можете если вам не нравится пароль вы можете поменять пароль следующий этап это зайти в раздел финансы и пополнить свою свой баланс досмотрите ролик до конца и решите, на какую стратегию вы пойдете. И ту сумму пополняете. Следующий этап. Заходите на площадку World Money и а, а, листаете сайт вниз. И вот они открываются столы. Покупка столов. Первый стол стоит 1000 рублей, второй стоит 2, третий стоит 6000, четвертый 5, пятый 10 и шестой 6. Всю стратегию, как быстро выйти и с малым количеством партнеров выйти на очень хорошие выплаты, досмотрите ролик до конца. Ну а сейчас, наверное, мы приступим как же нам к первой стратегии, потом ко второй и к третьей. А как нам быстро выйти на выплаты на этой площадке World Money. Первую стратегию развития на площадке World Money. Итак, вход открыт в любой стол. Первый стол обязателен. И на протяжении всего времени вы также можете покупать себе клоны без ограничений. Итак, вы оплатили 1000 рублей и вошли на один стол. Под вами три пустых места. Сразу хочу сказать, что бизнес это полностью управляемый. Вы расставляете брони под себя, под свои клоны, под своих партнеров. Также и спонсор может вам помогать ставить брони под вас уже под ваших людей, и продвигаться. Это командная работа. Итак, встал первый человек, неважно, ваш это или вашего спонсора. Встает второй человек, и вы тут же автоматически переходите на второй стол. На третье место вы можете пригласить человека и вернуть 1000 рублей. Вы также можете и поставить собственный клон. Нажали «Занять», то есть поставили бронь, и купили сами же свой клон – за 1000 рублей. 1000 рублей вы также получили на свой баланс. То есть, место вам досталось абсолютно бесплатно. Итак, ваш собственный клон – это точно такое же место, которое также будет передвигаться по столам и точно также получать доходы. Итак, представьте, под вашего первого человека встало два партнера. И ваш первый человек перешел к вам во второй накопительный стол. Под второго человека два человека встают. Второй перейдет, если вы поставили свой собственный клон. Под него тоже нужно будет два человека для того, чтобы ваш клон перешел к вам во второй накопительный стол. Стол закрывается, и вы тут же автоматически переходите в третий стол. На третьем столе, как только придет к вам... Любой, первый, второй, либо даже ваш собственный клон, собственно, кто из них более активен, либо вы даже сами. Представьте, что пришел ваш клон. Вы тут же сразу получаете 3000 на баланс для вывода, а 3000 они распределятся, вам тут же система купит 2 реинвеста, которые встанут один ренвест в первый стол, а один ренвец станет сразу во второй стол. И эти же места точно такие же управляемые. И они точно так же будут двигаться по системе и постоянно зарабатывать. Доходы на этой площадке, они реально без ограничений. Итак, к вам приходит ваш первый партнер. Вы тут же сразу получаете на баланс для вывода 6000 рублей. Второй вам принесет 1000 рублей. У вас закрывается третий стол, и вы переходите тут же сразу в четвертый стол. В четвертый стол к вам приходит первый человек, приходит второй. Закрытие четвертого стола, так же как и в первом, от двух людей. Вы тут же сразу уходите в пятый стол. Пусть на третье место пришел даже ваш клон, и вы тут же сразу получаете 5000 еще на баланс для вывода. Пятый стол накопительный. Сюда должен прийти первый, второй ваш клон. Старайтесь всегда следом за собой вести ваш собственный клон. Он вам очень пригодится в шестом столе. Дальше. Закрылся ваш пятый накопительный стол. Вы тут же перешли сразу же в шестой стол. На шестом к вам также может прийти хоть первый, хоть второй, хоть ваш клон. Кто более активен? Любой из них приходит. Первый пришел. Вы тут же сразу получаете 10 тысяч на баланс для вывода, а вот 20 тысяч они перейдут в площадку Golden Ring. Это очень высокодоходная площадка, но о ней мы будем говорить уже позже. Итак, приходит второй человек. Вы получаете 30 тысяч на баланс для вывода. Приходит ваш кло, вы опять получаете 30 тысяч на баланс для вывода а под вашим доклоном три пустых места, вы вновь ставите бронь и вы зарабатываете здесь и до бесконечности. Ваша цель – это шестой стол. И как только вы здесь появитесь, ваши партнеры уже будут и в пятом, и в четвертом, будут ваши клоны, реинвесты, и все это будет двигаться, и вы будете постоянно зарабатывать денежные средства. Именно на шестом столе – это 10 тысяч 30 тысяч, 30 тысяч за каждый пройденный круг на этой площадке. Давайте посчитаем, сколько вы заработаете денег. Это шестой стол вам приносит 70 тысяч рублей. Четвертый стол вам приносит 5 тысяч рублей. Это 75. Третий стол приносит 10 тысяч. Это 85. И на первом столе вы будете получать 1 тысячу рублей. 86 тысяч тысячу рублей вам принесет только один круг а кругов здесь действительно без ограничений сколько вы будете здесь работать столько вы будете зарабатывать если будут какие-то вопросы не стесняйтесь звоните откроем экран вместе порисуем посчитаем и я думаю что вы будете довольны второй вариант развития на площадке вот это у нас уже будет ускорение, где мы сможем двигаться уже с меньшим количеством людей и быстрее к большим деньгам. Итак, представьте, вы оплатили первый стол 1000 рублей и второй стол 2000 рублей, то есть вы внесли 3000 рублей. Это будет ваше разовое вложение, хотя вы на протяжении всего развития можете покупать собственные клоны по собственному желанию в любой из столов. Итак, нужно, чтобы к вам пришел один человек. Также по этой стратегии на два стола. И вы увидите фотографию человека в первом столе и во втором. Как только второй человек нажимает покупку первого стола, у вас-то стол закрывается, и это вы идете собственным клоном сами же к себе во второй накопительный стол. Ваш второй партнер нажимает покупку второго стола. Вы уже ушли в третий стол, а под вами всего-навсего два человека. Это очень быстрое движение, и поверьте, оно несет очень хороший результат. Вы сейчас поставите брони к себе на третье место и под собственный клон. Потому что как только к вам придет первый человек, а это всего под ним будет два человека, в первом столе у него закрывается второй накопительный стол. Он пришел к вам, вы тут же получаете 3000 на баланс для вывода, а от вас дополнительно летят еще и два реинвеста. Один ренвест идет к вам же под ваш клон на второй стол, а один реинвест он встает к вам, в первый стол на третье место. И вы получаете еще дополнительно одну тысячу рублей. То есть вы четыре тысячи заработали. А у вас еще открыты два ваших реинвеста. Один в первый, другой во втором. Это ваши дополнительные места, которые точно так же будут работать в системе. Точно так же двигаться по столам и приносить вам деньги. Итак, к вам приходит второй человек. Вы получаете 6 тысяч на баланс для вывода, но ведь мы же идем по методу ускорения, поэтому вы тысячу оставьте себе, а за 5000 сразу же покупаете четвертый стол, еще сокращаете количество приглашаемых людей, а как только к вам приходит ваш же собственный клон, вы получаете одну тысячу рублей на баланс для вывода. И так как у вас же закрывается третий ваш стол, ваш собственный клон идет опять же к вам в четвертый стол. Представляете, какое движение. Приходит к вам первый человек на четвертый стол, у вас закрывается четвертый стол, и вы пошли в пятый. А второй человек пришел, вы тут же получаете 5000 рублей на баланс для вывода. Пятый стол накопительный, приходит первый, приходит второй, приходит ваш клон, вы переходите в шестой стол. На шестом столе, неважно кто к вам пришел, первый, второй, либо даже ваш собственный клон, приходит первый человек, вы получаете 10 тысяч на баланс для вывода, а 20 переходит на площадку Golden Ring. Это наше золотое кольцо. Об этой площадке чуть позже. Или же вы можете посмотреть в других видеозаписях. Итак, к вам приходит второй человек, вы получаете 30 тысяч на баланс для вывода. Приходит ваш же собственный клон, вам опять 30 тысяч на вывод, а под вашим клоном три пустых места. Работая по этой стратегии, вы будете очень быстро и много зарабатывать денежных средств. Разберитесь в маркетинге. Если только что-то вам будет непонятно, вы не стесняйтесь, вы звоните мне, и я открою демонстрацию экрана. Мы вместе с вами все прорисуем, все разберем, и я думаю, что вы будете очень довольны. Третью стратегию суперускорения на площадке World Money. Итак, вы входите сразу на первый и четвертый стол. То есть вложение получается 6 тысяч рублей. Приглашаете на этих же условиях партнеров. Встает первый человек, и он сразу встает к вам в первый стол. И этот же человек встает к вам сразу же и в четвертый стол. К вам приходит второй партнер, нажимает кнопочку покупки первого стола и четвертого. У вас сразу же одновременно закрывается и первый, и четвертый стол. И вы тут же сразу уходите во второй и пятый стол. К вам приходит третий человек, либо вы ставите дополнительно свои клоны. Если вы поставили человека, вы возвращаете и тысячу, и 5, То есть, шесть тысяч вы полностью свои вернете. Если вы поставите собственные клоны, вы эти же шесть тысяч получите на свой баланс, и у вас будут дополнительные места... И в первом, и в четвертом столе и вы сможете дальше уже ставить под собственные клоны своих партнеров, и опять же продвигаться каждый ваш клон принесет вам точно такой же доход. Итак, что будет происходить дальше? Как только под ваша первого человека встает два партнера, они также встают и на первый, и на второй стол. И ваш первый человек приходит к вам сразу и во второй стол. И в пятый. Второй человек, два партнера также ставит, приходит к вам во второй, и тут же он приходит к вам в пятый. Вы поработали. Либо ваш третий человек. Также пригласили два человека. Старайтесь вести за собой все-таки собственный клон. И он придет к вам и во второй, и сразу же в пятый. Это два накопительных стола – и второй, и пятый. И они одновременно у вас закрываются, и вы уходите и в третий, и в шестой стол. А сейчас представьте, какие у вас начинаются доходы. К вам приходит первый человек, хотя прийти может любой. Первый, второй, ваш собственный клон, ну кто более активен. И он приходит к вам на первое место. Вы тут же сразу получаете на баланс для вывода 3000 рублей и 10, то есть 13 тысяч рублей. Плюс от вас ведь идут еще и два управляемых реинвеста. Один идет в первый, а один идет во второй стол. Это тоже ваши бизнес-места. Они точно так же будут продвигаться по системе и также будут приносить вам денежные средства. А на шестом столе 20 тысяч переходит на площадку «Золотое кольцо». Там уникальный маркетинг, но об этом сейчас мы говорить не будем. Итак, к вам приходит второй человек. И он приходит одновременно к вам. В третий, и он же к вам приходит и в шестой стол. Вы получаете сразу на баланс для вывода 36 тысяч рублей. Приходит. Ваш собственный клон. Также одновременно на 3 на 6 вы получаете на баланс для вывода 31 тысячу рублей. Но так как у вас закрывается еще и третий стол, вы собственным клоном идете по своей броне. К примеру, даже к себе на ваш же клон в четвертом столе на третье место, и вы получаете еще 5000 рублей. Хотя вы можете ставить свои собственные а, брони, свои собственные клоны, своих партнеров, куда вы посчитаете нужным. Потому что бизнес полностью управляемый, он настолько классный. И понимаете, что за каждый пройденный здесь кружок вы будете получать по 76 тысяч на баланс для вывода. И это ведь только на самое начало, потому что каждый круг у вас будет здесь очень много ваших мест, потому что реинвесты есть, клоны есть, и каждое ваше бизнес-место будет получать такие доходы. Разберитесь, пожалуйста, в этом маркетинге, и вы будете очень довольны. Основная программа World Money настолько классная, настолько она э, дает большие возможности, и то, что здесь идет переход... На площадку Golden Ring это очень-очень хорошо, потому что на той площадке вы также будете зарабатывать очень большие деньги. Итак, если только у вас возникают какие-то вопросы, не стесняйтесь, звоните мне в личку, откроем демонстрацию экрана, вместе порисуем, вместе посчитаем. Если вам будет нужна какая-либо помощь, я к вашим услугам.